Вы как делали предложение своей жене? Как вы принимали решение, вернее, сделать ей предложение? На основании чего, спрошу я по-бюрократически? А, очень просто. Мы с... Просто? А, я... Нормально? Женщина, вы слышите? У него очень просто делать предложение. Ну? Мы а, знакомые супруги супругой с 4 класса, сидели с ним за одной партой. Господи, боже ты мой. Это у нас семейная традиция, у меня папа с тоже учились в одном классе. Поэтому... Само собой? Да... В знакомство, которое в 11 классе переросло, может, в близкую дружбу. В четвертом или в 11 я не понял. В четвертом мы... Э не, в близкую дружбу в четвертом? 11, в 11, 11. Давало списывать, вы давали списывать, вы помогали ей делать задания, что дергали за косички. Что? Носил портфели. Закупили. Носил портфели, понятно. Да. Вот она немецкая Порядочности портфели он Списывал, носил. Списывать давал всем. Списывать давал всем, да, то есть был конкурс. Так, ну и дальше. перешло в дружбу, кончилась школа. Все, и нам после третьего курса, получается, мы... уже не Что вас может вдруг обрадовать? Вдруг обрадовать? Конечно. Да. любые, все что, все, что вокруг происходит, может обрадовать. Сегодня утром проснулся, Так, последний день такой режим работы, что приезжаю поздно, ухожу рано, а у меня маленькой дочке два годика, и я ее вот так. Уже несколько дней не, мог, не, не смог пообщаться. А спит. А сегодня, да, так получилось, что позволил себе поспать до 8 утра. Сплю. А она спит с нами. Mm -hmm. ну, вместе вместе с, с нами на накрывать. Я слышу, она проснулась первая. Папа. Папа. А я понимаю, спать похочется. А она так кухня. Прикладывается. Папа. Обняла, поцеловала. И все. На это сразу.